Денис, человек. Денис, человек, правильно. Может, говорите, что мы сидим денис, человек. Ну, плохо, что мы сидим. А, да, Гаишники вас... неправильно паркуются. Что вы тут нет. делаете, то вообще? Мы не можем сказать. Все мы не можем сказать. Я могу можем открыть и зачитать. Дежурная часть из ГИБДД. Может. Может. Вечер. Еще раз представьтесь, Даша ледяная полиция, Чебыкин Василий Леонидович, а не подскажете, чье транспортное средство? Ваша, да? Водитель, вы? Не вы, да? А нарушено правило дорожного движения, необходимо привлечь водителя... А вот видите разметочка для парковки, и есть парковочный карман по правилам ПДД, как надо стоять? Мы бы обязательно включили проблесковый имейс. То есть у вас нарушения нету, да? Точно здесь. Здесь уже идет не парковочный карман. Парковочный как? карман вот заканчивается. Заканчивается. Я сейчас тогда номер экипажа зарегистрирую, и состав экипажа, второе лицо. Можете представиться? Директор ДПС, сержант полиции Гуров Андрей Денисович. Гуров Андрей Денисович, очень приятно, уже встречались, да, видимо? Да, вы меня запомнили. Лезло, Водитель кто? Я yeah. да? Скажите мне мое нарушение пожалуйста. Ну, зачем я буду объяснять, вы это все вы знаете Вы говорите, что я нарушаю Я вам утверждаю, что я не нарушаю, не нарушаю Почему? Потому что знак парковки отсутствует Там, правильно? Когда вы говорите Парковка есть только для инвалида, верно? Нет, вот там но дальше нет. есть знак ну, Пойдемте прогуляемся пойдем, и пойдем. посмотрим Если там он отсутствует, то что? Если там он отсутствует, то что? Он там не Нет, я вам сейчас вопрос задаю А если он там отсутствует? Да, где ну картошки. О, надо встретить квадратики висит. Идемте дальше. Можно, пожалуйста, попросить от своей же части А вы сами почему жизни за появились? Потому что у меня, во-первых, я сотрудник ДПС. А почему вы вообще без светоотражающих жили? Потому что согласно 575 приказу ДСП. ДСП? Конечно. Второй, пожалуйста, ознакомьтесь. Есть. Вот значок. Есть О, значок? Карпу, карпу. Хорошо. Карпу. Парковка действует дакон, да. на какую территорию? Это так, вам, Так Я вам задаю: вы же говорите, что вы правы. После знака парковки везде должна быть от парковки линия разметки. Хорошо. Правила дорожного движения, пожалуйста, могу вам открыть и зачитать. Ну, зачитать? Было бы очень любезно с вашей стороны. Здорово, смотрите, как обращаться можно? Денис, человек. Человек, Денис. А если по-серьезному, Денис, отчество... Нет, отчество. У человека не бывает отчества. Ну, Хотел плохо. что. Снимаем, что, неправильно, что это? Да, Гаишники вы неправильно продавцы, паркуются. Вы-то не вы все правильно снимаете. А оно потом ваш паркуются. Нет, нет, нет. Не, не. Вот все в порядке. Да. Вот здесь вот идет линия разметки. Где вы видите? Она по снегам, вы её не увидите. Она по снегам, вы не увидите. Территория не предназначена. Не считайте, понимаете? Да. Не предназначена, не считайте. Да, наезжая часть предназначена. Есть, нет, а это может... уже территория магазина. Это не к нам вопрос. Денис Человек. Денис Человек. Правильно. Вы же говорите, что вас хочу сидеть Денис Человек. Все Можно парковаться как угодно, Нет. да? Нет. Дальше нельзя парковаться как угодно. А Дальше как мы можно? Просто согласно КВДД. Подождите, а вы сказали, вы водитель? А доверили кому-то еще сидеть? За он же не водит. И вот это... он когда будет ехать, хотя бы сантиметр проедет, тогда он будет находиться хорошо, под управлением. Хорошо. Есть человек. На камеру фиксируйте. А с какой целью вы тут вообще стоите? Можно поинтересоваться? Нет. Нельзя поинтересоваться? То есть, Вы а... только у дежурной части можете поинтересоваться. Вы нарушаете как бы? Нет, вы у меня не можете поинтересоваться, а у дежурной части в ГИБДД можете. Можете. Так Зачем интересно. вы тут стоите, да? Ну, конечно. То есть мы они должны за... мне сказать, зачем вы тут стоите, а вы сами есть, не можете... Мы сказать. не можем сказать. То вы о себе ничего не можете сказать. Почему мы о себе не можем ничего сказать? Ну только что вы сказали, что не можете говорить ничего. О. Это тайные действия какие-то? пожалуйста, свои слова. Ничего это, что значит? Ну вот я хотел бы... Я уже на ваш вопрос конкретно ответил? Нет, Но конкретно, да. Что вы скажете? Вы, сказали, вы не можете... Я не могу сказать. предоставить эту информацию. Вы, зачем? зачем вы, вы тут стоите? В смысле, вы говорите сначала почему, потом зачем? Так, зачем не вы не тут стоите? Должны мне сказать, зачем вы тут стоите. И что вы тут нет. делаете вообще? Мы здесь несем службу. Службу несем. Да. Останавливаете машины. Ну, мы проверяем По... документы. причины этой остановки называете? Мероприятие у нас проводится. Какое? Алкоголь. А, вот постоянный алкоголь. Я полгода назад спрашивал, вы Ну, это алкоголь. вы просто так попадаетесь. А, я попадаю, да? Ну, вы постоянно к инспекторам подходите, когда других ну, мероприятий нет. Ну, понятно. Вы почему-то, когда останавливаете без причины, да. прощения не просите и не говорите удачно. я останавливаю без причины? Вы не знаете. Да, да? Меня да. уже останавливают. Кого? Я вас? Да. Я вас? Да, да, да. Вы путаете. Не наговаривайте, пожалуйста. Может, меня с кем-то путаете? Да ладно! Все горит, дай бог.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 Вам что нужно? -то? Мне Ставь. нужно показать вообще, правильно через... вы стоите правильно? или неправильно а. вы стоите. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. В один ряд краю проезжей части дороги. Мы оставим обращение ну. и там разберемся. Давайте да. так? Давайте. Ну ладно, хорошо. Отправил вот такой вексель. С оборота наклеил чеков, сколько влезло. Пришел такой ответ, видите, персону не указывают они. В самом ответе они немножко исковеркали, пишут человеку по имени Денис, не совсем так, как я указывал. Ну да ладно, по итогу написали, что обращение закуспировано. То есть так или иначе проверку проведут. Будем ждать результатов.